Так какой же была наша вселенная 13 миллиардов лет назад? До недавнего времени оставалось только догадываться. Все изменилось год назад. Запуска российско-германской обсерватории «Спектр рентген-гамма». С помощью уникального аппарата ученые смогут создавать детальную карту видимой Вселенной, а также ответить на главный вопрос, как происходила эволюция скопления галактик за все время жизни Вселенной. За последние полгода спектр РГ произвел первый скан всего неба. С его помощью российские ученые под руководством академика Рашида Сюняева в Институте космических исследований РАН и немецкие ученые из Института внеземной физики в Мюнхене смогли построить две наиболее точные карты неба в Рен Рентгеновских лучах. Одна карта была построена с помощью российского инструмента, вот ARTX-C, здесь было обнаружено 600 источников рентгеновских в жестких рентгеновских лучах. Для сравнения, вот можно сказать много это или мало, 600 источников. Европейская орбитальная обсерватория Интеграл, с которой работает на орбите с 2002 года, за 18 лет существования открыл примерно 1000 источников рентгеновских. Второй телескоп Ерозита получил скан неба тоже за полгода, и там еще более впечатляющие результаты. Сейчас обнаружено уже 1 миллион. Ну, рентгеновских источников. 1 миллион. Вот на этой рентгеновской карте неба. Это просто ошеломляющий успех. Орбитальная астрофизическая обсерватория спектр рентген-гамма была запущена год назад, 13 июля 2019 года, с космодрома Байконур с помощью самой мощной российской ракеты «Протон-М». Космический аппарат «Спектр-РГ» создан с участием Германии в рамках федеральной космической программы России по заказу Российской Академии Наук. Обсерватория оснащена двумя уникальными рентгеновскими зеркальными телескопами российским «Артекси» и немецкой «Еросита». Наземную поддержку обсерватории «Спектр РГ» оптическими наблюдениями оказывают телескопы. Один из них – уникальный полутораметровый российско-турецкий телескоп Казанского федерального университета. Среди российских телескопов и университетов КФУ имеет преимущество, поскольку телескоп РТТ-150 установлен в южных широтах за пределами Российской Федерации, что позволяет наблюдать южные звезды, которые нельзя видеть в телескопы, находящиеся на территории России. Наш телескоп, он специализированный, телескоп Казанского университета, специализирован для решения задач отождествления объектов спектра Нигенгама. Поэтому мы работаем в тесной связке с группой расстреливающей Сюняевым ежедневно по несколько там иногда до десятков писем в день приходит. Каждый час идет обмен информацией. Они пишут нам, вот вам источник, что вы ночью пронаблюдали. Мы сегодня ночью пронаблюдали, я пишу, мы сегодня ночью а по вашим, из вашего списка три, три квазара новых нашли. Расшелевич говорит, о, это такая высокая инфективность. Некоторые там за три месяца по одному квазару не могут найти, а вы за одну ночь нашли три квазара. К настоящему времени ученые КФУ получили спектры уже более 20 квазаров, наиболее далеких источников во Вселенной. Для того, чтобы вести исследования, им не обязательно находиться возле телескопа в Турции. Вести наблюдения они могут, не выходя из университета, создав вместе с турецкими коллегами дистанционный пульт управления телескопом РТТ-150 благодаря использованию современных интернет-технологий. Представляете, вот мы сидим в Казани, телескоп у нас в Турции, ну я сейчас отдельно об этом скажу, и мы видим объект, который находится на границе Вселенной. По плану спектр РГ должен поработать в космосе не менее 6,5 лет, ведя наблюдение за окрестности точки Лагранжа Л2 в системе Солнца-Земля. Обсерватория продолжит свою работу и в ближайшие 6 лет. И получит еще 7 обзоров всего неба, что позволит сделать карту неба в рентгеновских лучах еще более детальной.